Если в каком-то, ну, как каком-то событии вы вдруг на какую-то минутку, секунду почувствовали свое, ну не то чтобы унижение чувства, собственного достоинства, но какое-то ущемление своих прав, своих свобод, ущемление там чего-то, что кто-то вам что-то плохо сделал, то есть, если какая-то мыслинка промелькнула, то туда, за этой мыслинкой, можно заходить в хроники. Да, вот смотрите, как вообще, где коридор открывается. Вы создаете какую-то мысль, да, ловите какую-то эмоцию за хвостик и на этой же эмоции погружаетесь в хроники. Раз, и дверь открылась. Может быть, первый раз, два, там, что-то как-то, может быть, и не получится. Но если вы будете практиковать и многократно заходить в эту эмоцию, ловить какую-то мысль у себя, чувствовать эту эмоцию, и прямо на этой эмоции заезжать в хроники. Дальше там открывается картинка, вторая картинка. Вот просто у всех по-разному, я не могу дать общую картину, я общаюсь с людьми, и они говорят, что uh, у кого-то идет сразу картина прошлой жизни, они увидят костюмы и прочее. Я очень редко вижу костюмы. Вижу, конечно, да, но бывает редко. Uh, чаще все равно мыслепоток идет. Uh, есть люди, которые слышат, да, и есть люди, которые чувствуют. Поэтому у всех каналы разные, и дать точную картину восприятия, ну, сложно. Я могу только по каналу есть на людям описать как это происходит ну, просто мыслинка идет издалека издалека где-то рождается далеко далеко потом раз и высвечивается проходит вот и ты начинаешь ее озарять что ли не знаю да то есть ты внимательно в нее всматриваешься в эту мысль и соответственно она тебе все больше и больше открывает информации и ты двигаешься по этому коридору а там все информация потоком идет и идет то есть ты находишься в канале